Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Сегодня 20-летний юбилей отмечает Государственная пограничная служба Кыргызстана, а завтра, 29 мая, свое 27-летие отметят и вооруженные силы. В честь этих двух праздничных дат в Бишкеке прошло торжественное мероприятие с участием президента Сорумбая Джеймбекова. Выступая перед участниками мероприятия, глава государства подчеркнул, что нет более почетного и священного долга, чем обязанность защищать и охранять государственную границу. Государственная пограничная служба за 20 лет своей истории прошла сложный и достойный путь. Сформировалась как надежный гарант защиты внешних рубежей страны, сказал президент. Обращаясь к вооруженным силам, Сорумбай Джеймбеков подчеркнул, что армия – это гарантия обеспечения мирного труда простых людей и благоденствия страны. За особые заслуги и отличную работу. Глава государства наградил 12 сотрудников ГПС и вооруженных сил именными часами. Уважаемые военнослужащие, уважаемые друзья, представители зарубежных государств, к сожалению, 21 век стал не только временем прорыва информационных технологий, не только инновационных шагов воплощения новых решений, направленных на повышение качества жизни человека. В этот период мы наблюдаем также резкий рост количества террористических организаций и их численного состава. Все более открыто, жестко и жестоко стали проявлять себя различные экстремистские течения, особенно опасными, из которых являются те, кто в своей разрушительной деятельности прикрываются религией. Мировое сообщество вступило в тяжелое противодействие с международным терроризмом и экстремизмом. Всячески поддерживая эту борьбу, Кыргызстан стал в один ряд с другими странами и международным сообществом. Наше участие в организации объединенных наций, членство и председательство в таких интеграционных объединениях, как ШОС и ОДКБ, повышает потенциал государства в устранении различных угроз. Пользуясь возможностью, выражаю слова благодарности представителям стран, партнеров и международных организаций, которые оказывают нам большую помощь. Ваша помощь повышает потенциал, улучшает техническую и военную оснащенность нашей армии и пограничной службы. Мы высоко ценим ваше содействие в обучении кыргызских военнослужащих новым формам и методам выполнения задач. Огромный вклад в укрепление наших силовых структур, а значит и безопасность региона, внесли Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Европейский Союз. Мы выражаем нашу благодарность руководителям и народам России, Китая и Евросоюза. Большое спасибо им! Президент с рабочими визитами в ближайшие дни посетит Казахстан, Индию и Саудовскую Аравию. Соромбай Джеймбеков уже вылетел с двухдневным рабочим визитом в город Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Заседания пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых планируется обсудить и принять порядка 20 документов. Напомним, пять лет назад, 24 мая 2014 года, был подписан договор о Евразийском экономическом союзе между Беларусью, Казахстаном и Россией. 12 августа 2015 года Кыргызстан стал полноправным членом ЯЕС. Подробнее о планируемых рабочих визитах президента расскажет Бигмамат Асамбек Улу. Порядка 20 документов планируется принять в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Будут обсуждены актуальные вопросы деятельности союза, а также перспективные направления совместного развития. Кроме того, глава государства проведет двухсторонние встречи с президентом Казахстана Хасым Джомартом Такаевым и первым президентом Казахстана Эльбасы Нурсултаном Назарбаевым. Речь пойдет о дальнейшем развитии союза, международной деятельности, цифровой повестке, формировании общего, электроэнергетического рынка Евразийского экономического совета. Затем 30 мая состоится рабочий визит главы государства в Индию. Соромба Джимбеков примет участие в инаугурации индийского лидера. Кроме того, состоятся двухсторонние встречи, на повестке которых будет широкий спектр вопросов. Планируется, что стороны обсудят широкий круг двухсторонних вопросов и многостороннего сотрудничества. А также предстоящий официальный визит премьер-министра Индии господина Рендера Моди в Кыргызстан и его участие в саммите глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества, которая планируется в июне месяце текущего года в Бишкеке. 31 мая глава государства примет участие в 14-м саммите Организации Исламского Сотрудничества в Саудовской Аравии. В юбилейный 50-й год со дня создания организации саммит пройдет под лозунгом «Вместе ради будущего». Главы стран членов Организации исламского сотрудничества будут обсуждать события, которые происходят в исламском мире и будут вырабатывать единую точку зрения. В ходе саммита также планируется ряд двухсторонних встреч с руководителями стран Арабского полуострова. Во всех планируемых визитах будет обсужден широкий спектр вопросов двухстороннего и многостороннего сотрудничества, что, несомненно, внесет свою положительную лепту развития страны и укреплений позиций Кыргызстана на мировой арене. Bėkmama tasam bėkului net ir geršyva iltai ir Культурным центром Азии при Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея организована фотовыставка, посвященная эпосу Манас. В ее рамках запланировано показать иллюстрации кыргызских сказок и эпоса с переводом на корейский язык. Кроме того, планируется показ отечественного фильма с корейскими субтитрами. В завершении выставочного дня будут продемонстрированы исконно культурные обычаи кыргызского народа, изделия ручной работы из войлока, а также знаменитые шердаки. Активную помощь в организации масштабного мероприятия оказали президент организации Культурный центр Азии Ли Жин Сику, а также представители этого центра Джон Бонсу и Еджин Вону. Мы готовили выставку Манаса, чтобы показать, объяснить нашим корейцам про культуру и историю Кристана. Конечно, мы не можем показать все, поэтому мы хотели и подумали и решили показать через Манас Эпос. Крикстана. Хотели объяснить корейцам про Крикстана. Также нам трудно было, когда мы решили показать монаст, так трудно было объяснить, поэтому э, решили показать, как он родился и как он жил, как он защитил свою страну и любил своего народа, также ибо предки также защитили свою страну. Премьер-министр принял председателя государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакира Таирова. Были обсуждены текущие результаты оперативно-служебной деятельности ГСБ, а также приоритетные планы на ближайшее время. Таиров доложил о принимаемых мерах по раскрытию экономических преступлений и борьбе с коррупционными проявлениями в деятельности госорганов страны. Также главе правительства представили информацию о мерах по предупреждению, пресечению и раскрытию должностных преступлений в сфере экономики и финансов. Абулгазиев подчеркнул, что для достижения поставленных задач по минимизации и искоренению коррупционных проявлений должны быть приняты посильные меры со стороны ГСБ, в том числе и его территориальных подразделений. Он поручил усилить работу по снижению уровня экономических и должностных правонарушений а также по устранению причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений. Премьер уделил особое внимание мерам противодействия коррупции в таможенных органах, а также активизации усилий по борьбе с контрабандой и серым импортом. В связи с распространившейся в соцсетях информацией относительно причастности премьер-министра к проведению ремонтных работ в оздоровительном центре СОНАТ отдел информационного обеспечения аппарата правительства сообщил, что 8 июня 2017 года... Распоряжением правительства за номером 215Р Фонду по управлению госимуществом поручено передать в оперативное управление Министерства образования. Простите оздоровительный центр Асыл с прилегающей к нему территории в селе Сары-Ой. Сарыой. Постановлением за номером 545 образовано госучреждение оздоровительный центр санат Министерства образования. Заказчиком на проведение ремонта было определено Управление капитального строительства из Сыктывкарской области. Конкурсные торги были проведены согласно закону. По результатам проведенных конкурсных торгов договоры на разработку проектно-сметных документаций для капитального ремонта и реконструкции объекта были заключены с тремя проектными организациями. КБ Шкаракол Проект «Строй», «Белек-ИКО» и «Энко». Отмечено, что после объявления тендера на портале госзакупок на ремонтную работу конкурсные заявки подали три компании – Аю-Курулуш, МС-Билдинг и Оргтехстрой. Конкурсная комиссия определила победителя на основании требований закона. Победителем был определен Оргтехстрой. Всего с начала ремонта в САН из республиканского бюджета выделено 139 миллионов 960 тысяч сомов. На сегодняшний день санат принимает посетителей. Также ведутся ремонтные работы в нескольких коттеджах. В этой связи, как отметили в аппарате правительства, информация о причастности премьер-министра к проводимым ремонтным работам компании Оргтехстрой в центре санат является недостоверный. ГКМБ в ходе оперативно разостных мероприятий в Бишкеке при получении взятки с поличным задержан сотрудник УГНС по Первомайскому району столицы. Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у предпринимателя за решение вопроса перерегистрации добровольного патента. Материалы до судебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Задержанный во дворе в сизог ГКМБ. В настоящее время ведется следствие.